Приветствую вас, дорогие! Давно уже планировала, знаете, такой огромный, массивный, колоссальный прямой эфир про циклы и фазы Луны. Вот. Ну, знаете, такое, который сразу на несколько часов, с огромной подготовкой и так далее. Но тут, в самом начале очередного лунного цикла, я прямо почувствовала, что лучше все делать здесь и сейчас. То есть я решила, что эту тему к теме вообще лунного цикла и... Чем может быть нам полезно понимать его в его определенных фазах? Лучше это делать все в процессе самого лунного цикла. Вообще, хотим мы или нет, но мы, также как и вся остальная природа, постоянно испытываем на себе влияние Луны и вообще всех, на самом деле, планет, светил, которые находятся над нами. Но Особенно мы, люди, чувствуем два периода. Это новолуние и полнолуние. И новолуние, что это вообще такое? Это такой период зарождение, зарождение нового цикла, когда в природе и в человеке, как в части природы, в женщине может быть именно такое состояние, когда сил-то не так уж и много, когда нам очень на самом деле самим нужна поддержка и понимание нашего внутреннего состояния принятие его таким какой оно есть да? то есть нам важно запомнить сейчас мы будем раскрывать ту тему, что новолуние это про а, малое количество сил. И, например полнолуние то есть как правило про полнолуние многие знают что нас штырит колбасит очень много энергии непонятно что с ней делать очень много может быть каких-то срывов эмоциональных таких сильных всплесков и так далее это о чем говорит почему нам трудно пропустить полнолуние да просто потому что мы и вся природа буквально вибрируем энергией и ее такое количество что если мы не осознаем что с нами происходит если мы мы не чувствуем себя в этот момент частью природы и также не поддерживаем себя в этом состоянии не управляем нашей энергией то что происходит ну, мы чувствуем это на себе как вот такие вот всплески яркие какие-то такие эмоциональные выбросы опустошение после этого и так далее поэтому для того, чтобы жить максимально в гармонии а, с природой, нам очень классно, особенно нам, женщинам, таким цикличным созданием, нам очень важно а, понимать, что происходит с Луной сейчас. Так вот, а, буквально пару слов о том, что я сама уже третий год, как начала интересоваться, изучать тему лунных циклов, и это у меня происходило очень-очень постепенно. В конце мы поговорим про практики, в том числе про прописывание своих желаний, практика, которую я также изучаю и делаю сейчас каждый месяц 2019 года. Вот. И последний год я... Насколько получается уже по полному, по максимуму Постараюсь синхронизировать и гармонизировать свою жизнь В соответствии с лунным циклом Хочу с вами поделиться, какие у меня уже есть классные результаты Которые меня очень вдохновляют и поддерживают на этом пути То есть самое первое, это когда я стала наблюдать за лунным циклом и корректировать себя в соответствии с ним, у меня за последний год очень здорово синхронизировался мой женский цикл. То есть он выровнялся, он стал одинаковое количество дней. Ну, так случилось, что у меня это 28, то есть это некий такой золотой, условно говоря, стандарт. То есть у каждого из нас он может быть больше или меньше, об этом мы будем говорить на других прямых эфирах, эфирах мягкой силы. Но мой женский цикл синхронизировался синхронизировался это первое второе я сама стала лучше понимать свое эмоциональное состояние такой волны в течение месяца потому что раньше я этого не осознавала раньше мне казалось что меня постоянно мотыляет у меня то только то плюс то минус и мне было тяжело и когда я не понимала себя я конечно же не могла объяснить, что со мной происходит с самым близким людям. То есть, понятное дело, что там мой муж и мои родственники, и остальные все самые ближайшие, вот страдали от этого не меньше, чем страдала я, когда я не понимала, с чем связано мое определенное эмоциональное и физическое состояние. И третье, что произошло за этот год, что сильно трансформировалось, это с наблюдением лунного цикла, с наблюдением своего женского цикла и э, с пониманием лучшим своего эмоционального состояния, у меня изменилось отношение и подход к физической нагрузке в течение месяца. То есть она перестала быть одинаковой, она стала такой же живой, цикличной э, и э, по-разному поддерживающей меня, как женщину в разные фазы Луны. И вот именно это расписание у нас сейчас представлено в мягкой силе. И я вместе с участницами, мы вместе проживаем а, свои состояния и учимся поддерживать себя на разных уровнях. Да, на эмоциональном уровне и на физическом уровне, потому что физические практики и другие практики, о которых мы сейчас чуть позже поговорим, которые здорово делать сейчас в Новолуне, они э, в мягкой силе присутствуют. Итак, а почему... Пришло, что важно записать и поделиться этим эфиром прямо сегодня, в первые дни лунного цикла, когда у нас новолуние. Как я и говорила, это такой период, когда в нас, так же, как в части любой части природы, энергии мало, то есть это период зарождения. И в этот момент, что абсолютно нормально можно наблюдать в себе, что состояние может быть ну, несколько такое апатичное или состояние такое что вроде все хорошо а при этом какая-то есть такая вялость то есть может быть есть какие-то дела которые уже пора бы делать а как будто бы сил на это пока еще нет так вот это все абсолютно нормально вообще новолуние и неделя после этого это тот период когда мы день ото дня начинаем условно от нуля набирать нашу силу которая достигает своего пика уже в период полнолуния условно говоря это через две недели да если мы с вами сейчас условно разделим месяц даже календарный он практически практически совпадает с луном то есть это примерно две недели будет чуть больше или чуть меньше вот а, так что э, в этот период с нами происходит? А, вот это вот наше состояние, когда нам может быть из-за недостатка силы и энергии хочется не раскрываться миру, не делать какие-то суперподвиги и э, бросаться в решении каких-то вопросов. Нам наоборот может быть хочется в этот момент, знаете, так подсобраться, может быть закрыться, как будто даже в одеялко, да, то есть побыть наедине с собой, почувствовать себя. Может хотеться никаких-то, знаете, суперактивных силовых пауэр, йоги, каких-то сильных таких процедур там может быть связанных с, с каким-нибудь знаете если кто-то э, делает какой-то специальный там я не знаю сильный такой э, не знаю, антицеллюлитный массаж или что-то вот в таком духе да вы можете обнаружить что вам наоборот не хочется такого сильного воздействия на себя вам хочется себя может быть сейчас как-то укутать в какую-то заботу поддержать себя через мягкие практики вот именно поэтому в мягкой силе э, ближе к концу лунного цикла и сейчас в начале у нас именно более мягкие практики, это класс мягкая сила, это женская йога, это на самом деле в начале, уже когда мы начинаем набираться энергии, это такие классы, как расправь свои крылья, да? то есть то, что… То, что не является супердинамичным, а является практиками, которые помогают нашему внутреннему созерцанию и помогают собрать энергию внутри, да, накопить ее, а не просто ее обмениваться. То есть это момент накопления. Так, поэтому, что я хотела сказать, что важно сейчас, в период новолуния, важно прислушаться к своему состоянию и не насиловать себя, вот это очень такое, на самом деле, может кому-то показаться громкое слово, а я понимаю, что я большую часть своей жизни не слышала сигналов своего тела, не понимала свое внутреннее состояние, буквально насиловала себя тем, что считала, что мне надо всегда заниматься только, какой, как это очень сильно, очень энергично, и даже если нет сил, все равно надо это делать. На самом деле, сейчас послушайте себя. Сейчас такой период зарождения, когда действительно очень здорово поддержать себя, например, массажем. Например, через каких-то тонких помощников, таких как эфирные масла. Вот у меня сейчас в руках, например, вообще дотеровская смесь моя, одна из самых любимых для новолуния. Это смесь зарождения. В которой присутствуют цитрусовые, которые вот прямо сейчас помогают балансировать эмоциональное состояние, да, то есть не падать в какой-то такой тяжелый минус, а просто от того, что мы не принимаем себя в новолуне, то, что у нас мало сил. А мы принимаем себя, принимаем процесс зарождения и поддерживаем. Через какой-то мягкий массаж, через мягкую женскую практику, через медитацию. То, что я сейчас описала, именно понимание самой сути цикла, каждый из нас, каждый из вас даст вот этот внутренний импульс к внутреннему нащупыванию именно того, что вам сейчас нужно будет для поддержки. Кто-то может быть вспомнить, что, боже мой, я там давно не проводила время, все время вот, ну, с семьей, на работе и так далее. Мне просто нужно время сейчас на себя. И если нет, например, возможности сходить на массаж, или вы, например, пока не занимаетесь по практикам мягкой силы, да, у вас могут быть другие источники, где вы, может быть, найдете какую-то классную медитацию или мягкую практику найдете. Или, может быть, вы поймете, что, ого, а сколько времени я вообще в ванне, в ванне не сидела с пеной да? Может быть, вы сделаете себе какую-то арома-ванну с эфирными маслами. Да? Вообще всем, у кого будут вопросы по эфирным маслам, я дам еще ссылочку на арома-клуб, где мы с девочками регулярно, постоянно, да практически всегда обсуждаем 24 на 7, какие масла в какой день лучше использовать. Для тех, кто уже в мягкой силе, пожалуйста, обращайтесь к эфирно-лунному дайджесту, где на каждый день этой недели, и каждой следующей неделе дается рекомендация от профессионального ароматерапевта, как именно можно себя лучшим образом поддержать. Ну и еще вторая часть этого эфира посвящена темам, какие практики сейчас можно сделать для себя, для того, чтобы помочь гармонизировать свое состояние и свою жизнь, помимо телесно-эмоциональных практик. Это известная вам многим практика, запись желаний. То есть многие наверняка слышали, что классно в начале лунного месяца записывать свои желания. И я хотела, может быть, дать сейчас не совсем тривиальную такую точку зрения на этом и объяснить, почему я, например, за это. То есть, конечно же, прежде всего, я не тот человек, и уверена, многие из вас не те люди, которые, которым просто сказали, там, напиши, слово там напиши э, три своих самых больших желания и там не знаю завтра или через месяц или через год ты можешь об этом забыть ничего не делать и они исполнятся то есть ну это такая степень мистического мышления должна быть у человека я у кого-то может быть это сработает но я честно вам скажу я смотрю вообще на жизнь вообще подход мягкой силы это соединение тонкого чувствования и понимания мира и физической проявленности, то есть каких-то действий. Поэтому я сама начала тренироваться в списках желаний ежемесячных впервые вот в 2019 или даже в конце 2018 года. И когда-то делала, когда-то не делала, когда-то пыталась понять, а работает это а не работает и так далее. Так вот, с начала прошлого года, 2021, я делаю это каждый месяц. И я вам сейчас расскажу, почему. И дальше я расскажу, как я это делаю, как это работает, какие, также, также почему, какие есть подтверждения как бы в физическом реальном мире, что это работает именно по определенной схеме в лучшем виде. Так вот. Почему я считаю, что очень здорово формировать список желаний в начале месяца? Во-первых, как я и сказала, новолуние – это зарождение нового месяца. То есть, соответственно, это такой момент, когда мы с вами даем себе, нам важно дать себе вот такой вот отдых, такую небольшую внутреннюю паузу, такую поддержку, чтобы мы могли в конце месяца да проработать, да прожить, да увидеть внутренне все свои эмоции за прошедший месяц, да? все состояния, через которые мы прошли, какие-то уроки сделать такой самап да, внутренний, то есть ну, суммировать это все. Это происходит естественным образом, вместе с природой. То есть да, это как волна. Мы идем наверх, потом спад вниз. И в начале нового месяца нам а, важно дать себе именно вот это внутри новое пространство для того, чтобы понять, а чего я хочу дальше как я планирую, что я планирую дальше. И а, писать а, желание не твердой рукой решимости, да, вот мои цели на ближайший месяц, а именно начать с самого простого. То есть открыть, создать себе атмосферу. Да? То есть вот я посвящаю сейчас себе да хоть пять минут, да? мне нужно полчаса, пять минут. Я, например, зажигаю любимую свечку или я просто сажусь там, где мне комфортно и хорошо в парке, открываю свой блокнотик и вообще представляю себе, думаю о своем будущем месяце. Вот прямо здесь и сейчас. Думаю о том, чего я хочу сделать, чтобы было классно в этом месяце, чтобы произошло. И я начинаю писать. И вначале вот... Ам... Могут быть очень-очень разные желания, то есть здесь можно вначале очень легко скатиться, что мы будем писать все под одну гребенку. То есть, например, желание что-то себе купить, что мы совершенно точно собираемся купить, желание кого-то встретить, что может быть не всегда зависит только от нас. Также желание какого-то развития. Да? То есть, казалось бы, это три разных таких сферы. И здесь о чем важно помнить. Вообще, вначале, если вы делаете первый раз, я рекомендую прям выписывать все желания. То есть вот прям буквально все. И затем уже посмотреть на них, что из этих желаний, например, реализуется очень легко То есть я точно, например, знаю, что в этом месяце у меня написано там Хочу пойти на массаж, хочу купить новое кольцо, условно говоря, да Или там заплатить за какой-то курс, на который я уже собралась И на самом деле мы можем всегда вот для себя ответить, чтобы появилась какая-то такая внутренняя структура Мы можем ответить, вот это желание, например, я точно знаю, что я могу реализовать и я отмечаю, допустим, там галочкой какой-нибудь вот эти вот все желания Для того, чтобы я видела, что есть желание, которое на самом деле реально зависит от меня То есть я могу это сделать либо не сделать. Есть те желания, которые займут гораздо больше времени. То есть, например, мы уже предчувствуем, что хотим развиваться в каком-то направлении, например, та же самая астрология, да? но вы внутри еще, например, не знаете, куда пойти учиться, какой конкретно астрологии вы хотите учиться, да? у кого вы хотите это делать и сколько это стоит. То есть, соответственно, можно написать желание, что… Я хочу развиваться а, в сфере астрологии да, и для себя, например, выяснить, что за этот месяц я могу узнать что-то о новом направлении или о том, какие есть направления, познакомиться с ними ближе. Я могу, а, например, выписать для себя тех астрологов, которые мне откликаются. И третий вариант – я могу узнать стоимость. То есть, когда мы начинаем вот это наше желание выписывать на бумаге, а затем из него вести стрелочки, а что, собственно говоря, здесь зависит от меня, а что мне нужно больше времени? девочки это работает фантастически вот это я говорю вам как бывший телевизионный продюсер у меня каждый даже самый трудный проект на телевидении начинался с того что я открывала вот так вот блокнот и писала одно единственное слово если я собиралась ехать в японию я писала япония и дальше во все стороны я начинала писать стрелочками, отмечать, что мне для этого нужно То есть со стороны телеканала, каких мне надо найти партнеров и так далее и Я хочу вам сказать, что на самом деле в этот момент а, почему еще важно писать желание То есть первое, мы начинаем вообще структурировать и видеть то, что нам интересно а второе, так как через руку, я рекомендую на самом деле прям писать рукой. То есть так как я телесно ориентированный специалист, да, так как я давно в йоге, так как мы с вами, с большинством из вас работаем через тело, через ощущение тела, я рекомендую писать от руки. Потому что тем самым образом, как по волшебству, мы задействуем наши, э, наши внутренние системы, мы задействуем наш мозг. И включается магия. То, что мы начинаем прописывать, и начинаем с этим взаимодействовать, возвращаться потом к этим желаниям в течение месяца. Мы вдруг начинаем видеть, что «Ого! А мне начинают приходить какие-то идеи, и мое желание уже не кажется мне чем-то, о чем я подумала, оно ускользнуло, я об этом забыла». Что еще важно? То есть получается, что у нас вот эти три момента. Структура появляется. Второе. Мы начинаем буквально уже материализовать наше желание в тот момент, когда мы их пишем. Вот. И какой еще важный момент? Вот какой-то еще важный момент хотела сказать, и он сейчас так волшебным образом упорхнул. А, а мы же к этим желаниям с вами еще можем возвращаться. Потому что в течение месяца у нас. Происходит смена состояний, мы цикличные создания, у нас происходит смена состояния эмоциональное, гормональное У нас в течение месяца целая жизнь с вами разворачивается, да, мы поднимаемся на гребне волны, опускаемся вниз и движемся дальше То есть мы можем просто забывать даже о чем то что действительно для нас может быть важно. Не потому что мы такие глупые, или потому что мы неудачницы, наши желания не исполняются, а просто потому что жизнь состоит из огромного количества дел, ситуаций, каких-то поворотов, да? И мы можем действительно в какие-то моменты отступать от того, что для нас является важным, для нашего развития, для нашего чувства собственного счастья, да? Поэтому вот этот списочек, у меня прямо вот целый блокнот был сейчас вот до приезда на Бали, мне на Бали надо такое еще завести, здесь трудно оказалось с этим. Прямо блокнот, куда я писала, куда входили только мои месяца, то есть вот месяц январь. Я пишу январь, мои лунные планы. Дальше я прописывала. В течение месяца я еще на самом деле, особенно в течение первой недели, я постоянно что-то туда еще могла дописать, могла переформулировать и так далее. Вот рассказываю вам, как есть. А сейчас важная информация о том, как формулировать желания на бумаге для того, чтобы случалось волшебство, для того, чтобы наш мозг включался в этот процесс, потому что мы бы уже телом, проживали а, все, что мы хотим, все, что мы написали на бумаге. Вы же наверняка слышали о том, что мозгу в принципе все равно. По-настоящему мы занимаемся, тренируемся или находимся где-то, да? либо мы это очень ярко представляем внутри себя. На самом деле мозгу реально все равно, поэтому а, волшебство, когда мы прописываем с вами на бумаге, и происходит, потому что мы начинаем думать об этом, и я рекомендую а, когда вы пишете, на самом деле проживать, то есть стараться прям вот замедлиться и прожить то, о чем вы пишете, то, чего вы реально хотите, хотите, хотите. Никогда так не говорила, я просто настолько сейчас отлетела в это состояние, что даже заговариваться начала. Просто потому, что это действительно и есть самая простая бытовая магия. Итак, как мы пишем? Во-первых, мы пишем не на клочке бумаги. А мы с уважением относимся к себе и формируем вот это вот пространство, где я могу быть наедине с собой. Где я могу быть в пространстве, где я все делаю так, как мне нравится. Поэтому, пожалуйста, выберите классный, классничий блокнотик, который будет вам откликаться. Ручку, которая будет вам удобно. Если вы любите писать карандашом, это, кстати, тоже психологические. психологи даже говорили о том, что есть у определенных людей такая склонность, как будто мы боимся, как будто люди, которые любят рисовать, писать карандашом, как будто бы у них есть такая склонность, да, некий страх проявиться до конца, то есть, как будто, если я сейчас напишу ручка, это уже не исправить, либо придется зачеркнуть. Вы знаете, я рекомендую писать ручкой, потому что это действительно а, учит в моменте, что ты не сотрешь это. Ты можешь только зачеркнуть и переписать, да, но ты не сможешь ластиком, то есть, как будто ты подчистую все делаешь. Этого не нужно. То есть, мы здесь на бумаге с вами настоящие, это только для вас. Так вот, взяли красивый блокнотик, взяли ручку, которая нравится, и... А, Начинаем писать. Как мы пишем? Мы пишем все утверждения, все, что мы хотим в настоящем времени. Например, самое простое желание. Давайте с самого простого бытового. Я, допустим, вы собираетесь купить абонемент куда-то на занятия, да, вы долго это откладывали, или попасть на прием к какому-то специалисту, к тому же астрологу, и вы долго-долго это откладывали, вам то казалось, что времени нет, то денег не хватало на это и так далее. Но вы понимаете, что для вас это нужно, для вас это важно действительно. То есть ваш ум, как понять, что это важно? Что постоянно в вашей голове присутствует. То есть не стоит игнорировать такие знаки. И мы пишем, что а, в этом месяце, там, в мае, в июне, в апреле, в этом месяце я э, прохожу сеанс у такого-то, такого-то человека. Или я э, покупаю в настоящем времени, я покупаю абонемент туда-то, туда-то. Я занимаюсь и получаю максимальную пользу э, от этих занятий. То есть мы пишем в настоящем моменте. Магия здесь очень простая. Когда мы пишем в настоящем моменте, мозг воспринимает это все как уже случившееся. А, вот, очень важно. То есть мы пишем в настоящем времени любое количество желаний, которое вам будет проходить, вы приходить, вы можете их дополнять. А также мы не употребляем частицу «не». Сейчас объясню, почему. Опять же, все прочувствуйте через тело. Например, я не хочу уставать на работе. Вот, идеальный. Э -э -э -э, то есть, допустим, вы чувствуете, что на работе дикая усталость, стресс и так далее. И можно, конечно, написать там, в мае я не устаю на работе. И прочувствуйте просто сейчас это. В мае я не устаю на работе. Либо другой вариант событий. В этом месяце я работаю с радостью и удовольствием. Я работаю в кайф. Работа приносит мне удовлетворение, отличный заработок. У меня остаются силы, у меня достается достаточно сил на другие сферы моей жизни Просто почувствуйте разницу, я не устаю на работе или я работаю в кайф, в свое удовольствие У меня остается достаточно силы времени на все остальные сферы моей жизни Здесь частицы не хотите вы или нет, когда мы что-то отрицаем, рождается напряжение Оно рождается в теле, мы его... Вот даже если вам кажется, что вы ничего не чувствуете, просто побудьте в этом состоянии. В отрицании всегда есть а, заряд напряжения. И другое. Когда мы раскрываемся, когда мы заменяем эту частицу не на то, что мы на самом деле хотим получить. То есть, когда я говорю, я устаю на работе, да, и я хочу не уставать на работе. Чего я хочу на самом деле? Я хочу работать в кайф, я хочу работать а, так, чтобы у меня оставались силы на мою остальную жизнь, я хочу работать меньше, но более эффективно. Все. Когда мы заменяем частицу не, просто все становится совсем-совсем по-другому. И еще один пример по поводу здоровья. То есть, например, если человек говорит, я не хочу болеть, тоже сразу же рождается напряжение внутри. Я не хочу болеть. Или я здоров. То есть э, тело, получается, э, у нас очень сильно реагирует напряжением, когда мы пытаемся вставить вот эту вот частичку не, и вместо того, чтобы получать здоровье, тратится энергия на то, чтобы не болеть. Вот и все Так, здесь я думаю достаточно Я сказала в принципе все Что делать, если в следующем месяце вы открываете, а у вас куча нереализованных желаний То есть вы смотрите, вот вы их написали, а у вас остается куча Прежде всего принять этот факт и посмотреть, а что я в течение месяца сделала или не сделала для реализации этого желания И посмотреть еще, оно истинное или нет То есть перейдет оно со мной дальше в следующий месяц Или вообще-то оно не свершилось да и мне и так нормально. Ну, то есть я имею в виду, может, я уже чего-то другого хочу. В общем, это очень-очень интересная тема для работы с собой. И еще одна техника. Я о ней я никогда вот так вот не рассказывала. Постараюсь ее описать где-нибудь потом текстовым файлом. Или прямо со мной можете сейчас записать. Техника называется колесо баланса. Я, признаюсь, не делаю ее каждый месяц, но стараюсь ее делать хотя бы раз в 3-4 месяца. Потому что на самом деле колесо баланса гениально помогает отслеживать а где же я прямо проседаю вообще в своей жизни. Что мы делаем мы рисуем круг вот такой вот круг. в серединке пишем я и это буду я и затем делим круг на 8 равных частей я вам рекомендую обзавестись для этого цветными карандашами и вот сейчас посмотрите вот они 8 а, сфер жизни а, внутри а, которых пройдясь по которым мы на самом деле сможем увидеть сейчас в начале лунного цикла а что же со мной сейчас вообще происходит и где бы я а, хотела развития а, еще раз повторюсь что я рекомендую использовать цветные карандаши для этой практики у меня здесь сейчас их пока нет поэтому буду делать без них техника считаю Простейшая и при этом гениальная, она в начале лунного цикла отлично помогает увидеть, где я сейчас нахожусь, в каких сферах жизни у меня ого-го сейчас было, как я чувствую, а где мне явно э, есть чем поработать и вообще что я могу для себя сделать сейчас, здесь и сейчас, в этом месяце для того, чтобы их улучшить. Итак, повторюсь, техника называется «Колесо баланса», и в интернете вы сможете на разных источниках найти разные вариации. Некоторые предлагают делить на 16 секторов и так далее. Если вам откликнется, пожалуйста, я сейчас даю просто пример, как работаю с этим я. В «Колесе баланса» мы отмечаем столбец «Здоровье», «Работа», «Семья», Отношения с миром, партнер, друзья, отношения с собой, деньги, достаток, достижения, деньги, достаток, давайте так, саморазвитие, творчества, хобби. В чем смысл, как мы работаем с этим дальше? Вообще классный инструмент, который позволяет очень четко осознать и прочувствовать, а где я нахожусь прямо сейчас, в каких сферах жизни и что конкретно я смогу сейчас улучшить в ближайшее время. Как это работает? Мы выбираем с вами любой сектор. Берем на данный момент ну, просто ручку, например, да? и мы смотрим сектор здоровья. Вот насколько вы себя чувствуете от нуля до ста процентов по здоровью прямо сейчас? Допустим, у меня это будет сейчас 90%, просто если я напишу 100%, да, будет неинтересно сейчас это обсуждать, хотя после месяца в мягкой силе я скажу вам, что у меня потрясные ощущения, очень гармоничные. Допустим, по здоровью 90%. Я написала ручкой 90%. И что я делаю дальше? Я э, спрашиваю себя, а чего мне не хватает вот в этих 10, 20, 30, 50 процентах, да? И, например, там может быть а, какие-то проблемы, связанные, ну, я не знаю, у кого-то будет проблема, связанная с каким-нибудь суставом или травмой, и человек откладывает на долгое, длительное время, откладывает поход к врачу. Соответственно, здесь можно будет вписать, что а, для того, чтобы у меня было 100 процентов, условно говоря, я вписываю, да? Что я могу для себя сделать? Сходить к такому-то врачу, получить консультацию специалиста. Если это какое-то напряжение, соответственно, и у меня там большой процент этого напряжения, то есть я пишу это. Занятия, регулярные занятия йогой мне помогут, да? массаж, еще что-то. И здесь я вписываю себе, прописываю рядышком, вот здесь вот, просто... Пункты, которые, как я чувствую, смогут мне в ближайшее время помочь чувствовать себя вообще на 100% для меня возможных. Пожалуйста, не пишите здесь очень много, потому что 2-3 пункта таких самых главных будет достаточно. Либо если они супер простые для вас, и вы знаете, что вы все это для себя можете сделать в течение даже ближайшего месяца, окей, пишите больше. Однако важно, чтобы не было такого, что вы напишите здесь каждому кучу пунктов, потом гляните на это все через некоторое время, и у вас будет фрустрация. Что вы, оказывается, нигде ничего для себя не сделали Просто потому, что у вас очень много задач Задача не в этом Задача именно в том, чтобы увидеть А как я могу помочь себе прямо сейчас Легко и естественно что от меня, может быть, и не требует каких-то супер-пупер подготовки и вложений Как я вот вам рассказывала, да, я долго откладывала большой эфир про лунные циклы Пока в итоге сегодня не поняла, что нужно его разбить на несколько частей И сегодня мы говорим про новолуние Так вот, написали здесь два пункта и что мы делаем с вами дальше? Мы берем цветной карандаш, и мы не заполняем вот эту часть на 90 или 30%, сколько вы ответили, отметили, как себя чувствуете, а вы прямо заполняете цветным карандашом полностью вот этот вот сектор, так как будто у вас уже 100%. И это и есть та самая магия, о которой мы говорили, когда я объясняла, почему надо писать в настоящем все ваши желания, как будто они уже происходят, как будто они уже случились. Именно потому что так работает мозг, он воспринимает, да, наш мозг воспринимает и дает сигнал в тело, что у нас уже классное здоровье, у нас уже классные отношения и так далее и тому подобное. Так вот, таким образом проходимся по всем пунктам, потом Выписываем себе по один 3 пунктика. Что мы можем себе сейчас прямо добавить? Например, у нас в отношениях с миром с друзьями вообще провал сейчас, да? То есть мы вообще не помним, когда последний раз с лучшей подругой общались. Мы вообще не помним, так давно хотели на женский круг попасть или на девишник съездить, на йога-девишник. А все никак не получалось Мы пишем себе это сюда То есть окей, может быть не в этом месяце но Может я себе все-таки в ближайший Триместр да, этого года Запланирую наконец эту самую поездку И когда вы закрашиваете себе Каким-то приятным карандашом Или цветом все 100% Вы прямо уже чувствуете, вот оно Мое классное, классное отношения с миром Я чувствую поддержку других женщин Я общаюсь со своими подругами У меня классные партнерские отношения вот. Знаете, наверное, в принципе, это и все. И, кстати, заметили, как у меня изменилось состояние. Я начинала его сама с что я собираю эту силу, новолуние и так далее. И как уже в процессе разговора о том, как можно себя поддержать, у меня у самой появились силы. Вот это так и работает. То есть, когда где наше внимание, там наша энергия. И когда мы в период, когда нам не хватает энергии, начинаем... Фокусироваться на своем состоянии И не ругать себя за то, что я такая сикая, У меня все из рук валится Я плохая Мать, жена э, Женщина и так далее А когда мы в этот момент все говорим Дорогая, я понимаю, у тебя сейчас так мало сил Что я сейчас могу сделать для тебя То есть для себя, прямо сейчас Может быть, наконец, отвести Себя на класс йоги Или на массаж Может быть, позвонить любимому человеку да? Может быть, наконец, ходить на свидание с собой или с кем-то еще. В общем, вот а, такие дела, вот такой вот эфир родился прямо из потока. А, я... Искренне поделилась с вами тем, что мне помогает самой, что заряжает меня. И это все видно, это все чувствуется через расстояние. Вот. А буду счастлива, если кому-то из вас это тоже будет полезным. Искренне вас люблю, обнимаю. До встречи на эфирах, до встречи на коврике в мягкой силе. А в каком бы месяце вы не решили присоединиться, если вы еще не на нашем телеграм канале открытом присоединяйтесь пожалуйста к нему все ссылочки будут внизу этого видео а если мы с вами вы смотрите это видео внутри закрытого канала или закрытого чата открытого канала то всем всем всем просто огромный огромный привет Рада быть вместе рады быть вместе в этом прекрасном пространстве обнимаю вас!